Вот теперь добрый день. Еще добрый раз. Да. Вот. С вами Геннадий Гура. И Наталья Гура. Ну и у нас все по расписанию. Сегодня четверг. Мы с удовольствием уже приготовили для вас очень классные моменты. То есть у нас сегодня третье занятие по теме освобождения чувства вины. Да. Я думаю, вот прошлый урок вызвал такое бурное обсуждение, вы писали и позже в своих комментариях. И это, конечно, нас очень радует, что многие поставили себе оценку достаточно уже хорошую, освободившись от вины, где чувство вины снизилось на несколько баллов. Это очень хороший такой показатель. Да. Я бы хотел сказать, вот, мы опираемся в этих трех лекциях на семи пунктах освобождения от вины, которые принес чемпион Куртойч. Надеемся сегодня прийти к завершению. Я думаю, что придем. Угу. Вот. И он опирался на свои 120 тысяч успешных консультаций, которые он провел за свой многолетний, четырехдесятилетний опыт применения этих принципов, о которых мы говорим. И его мудрость, его профессионализм позволяет нам увидеть вот не только то явное. Ну, например, вот мы обсуждали в течение двух дней, это первые четыре пункта, где есть. Если я обвиняю там родителей, то я буду испытывать чувство вины. Второй пункт, если я обвиняю друзей или кого-то знакомых, я буду испытывать чувство вины. То есть то, что я сею, я должен пожар. Если я обвиняю себя, то я буду испытывать чувство вины. И четвертый пункт, если э, я э, Больше всего, хочу кого-то развести, чтобы они не были вместе или как-то вот эту идею не принимаю, я буду испытывать чувство вины и в конце концов буду стремиться наоборот их соединить через время, если они э, действительно разойдутся. Но тут я бы хотела... Но это Я просто хочу завершить, угу. Наташенька. То есть угу. есть явные пункты, где вот это на, оно на поверхности. А вот следующие три пункта, они невидимые И для обычного восприятия человека логика, она не вяжется. Кажется, ну как это совместимо с тем, что я испытываю чувство вины. И сегодня мы будем об этом говорить. Да, я вот по четвертому пункту для вас, дорогие друзья, хочу уточнить. Вы очень хорошо писали, что будет с женщиной, которая, будучи девочкой... Хотела, чтобы папа ушел, потому что он как-то себя мог вести. Там бил маму или они ругались, Давайте конфликтовали. Поехали. Хотела, вот, чтобы папа поэтому ушел. Над... Потому что, что он как-то себя делаешь, мог вести. там Бил маму сделать. или они ругались, Давайте конфликтовали. Поехали. Хотела, чтобы. Да да, вот И э, тут очень важный момент, какое у вас конкретно было желание. Вот какое желание, чтобы папа ушел, это будет один сценарий. Если вы хотели, чтобы мама ушла, у вас будет другой сценарий. Это очень важно понимать. И Метод, он очень точно показывает, что будет с вами. То есть это не просто гадание на кофейной гуще, а в зависимости от того, что вы хотели, обязательно должно у вас так быть. Я, например, знаю женщину, которая очень хотела, чтобы мама ушла от папы. Потому что были конфликты, непонимания, там, пьянки и так дальше. Но мама не ушла, и эта женщина сама исполнила это желание. При этом у нее совсем была другая ситуация, у нее уже муж в силу ее же желания, он был, ну, демонстрировал большую такую и дружественность, и заботу, но она все равно ушла от него, от него исполнила желание детское которое было там в течение 10-15 лет, когда она наблюдала конфликт между мамой и папой. Поэтому подумайте, пожалуйста, в вашем случае, что вы хотели, чтобы папа отсоединился. Да, тогда вы мужу приказываете, чтобы он куда-то ушел, или чтобы мама ушла. Тогда у вас будут импульсы развестись, бросить мужа, и вы будете в тупике, потому что сознательно как будто бы и нету таких оснований, но вот этот импульс будет постоянно при любой ссоре, при любом конфликте вы будете обвинять мужа и будете хотеть Уйти. Ну вот у меня тоже было такое состояние, когда мы ругались с Геннадием, вот я садилась да, за руль и ехала куда-то, лишь бы куда-то, к сестре или куда-то, и думала, все, я буду разводиться, все, я это не буду терпеть, я буду разводиться. Вот. То есть это было непосредственно желание моей мамы, которое тоже она не осуществила. Ну, кстати, я хорошо, знаете, в моем случае вот младший да, э, унаследовал все-таки более позитивное базовое внутреннее желание. Поэтому, к счастью, мы с Геннадием вместе, да. Александр, И... ты где Чувствую, что виноват во всем, даже за замок в 12 веке. В 14, Александр. Да, в веке это тоже вы. Но тут же надо, я же вам писала ответ, Александр. Тут очень важно властвовать над этими чувствами. То есть себе, важно дана эта власть, нам каждому дана эта власть. что Вы же праведный человек, вы добрый человек. Вы должны себе говорить, что я очень там, хороший, добрый, я ничего не делаю плохого, а наоборот делаю все хорошее. Я имею право на любовь, на принятие. То есть вам на эту правоту надо взращивать, начиная от права выпить стакан чая или кофе вкусного, да, вот, и чая этим правом на более там, лучшее, там, на любовь, принятие там, и все остальное. Вот, Ну, то есть, вот в этом я хотела, чтобы вы тоже разделили эти два BID и э, перейдем мы к пятому пункту, это, и я напомню, что это есть в книге, в это я ее всегда представляю, и я знаю, что многие из вас читают эту книгу, и мы взяли, знаете, мы взяли только маленький-маленький кусочек. И мы уже сколько мы об этом говорим, потому что это ну, очень такая глубокая да. тема. Друзья, пишите вопросы. Пишите да. свои Александр вопросы. прислал вопрос. Я, я хотел, чтобы папа с мамой были вместе на протест против родителей, и обиды на них были очень серьезны. Да, это всегда индивидуально. Да. Спасибо вам, Александр, за комментарии. То есть, пятый пункт, мы с вами переходим к пятому пункту, в этой книге их семь, в этой части, той, о которой мы рассказываем, да, их семь пунктов. Пятый пункт – осознать, что вы находитесь в браке ну или родители ваши были, тоже сделайте такой анализ, что в этом есть цель и эту цель надо знать. И поэтому я вам задаю вопрос. Какая цель вашего совместного проживания с вашим мужем? Mm -hmm. Вы понимаете, когда мы знаем цель, мы перестаем обвинять мужа или жену, потому что мы знаем цель. А если мы знаем цель, это добавляет нам не желание обвинять, а желание разобраться и решить эту задачу. Вот для меня... Я унаследовала, я скажу об одной из своих целей, а вы можете а написать… Ну, я основ... прослушаю, какая цель? Ты никогда не задумывался? Я вот сейчас вот и... сижу, мне было по подобию и по комплементарная и, и подобное. Те, кто у нас обучается на курсах по деоптимизации, да. мы даже даем такое задание написать супругам, в чем они подобны, какие концепции их, по сути, приклеили друг к другу. Вот, это очень важно. И в чем они комплементарны? Ну вот для меня было принципиально важно, так как и бабушки, и дедушки, и про и про дедушки, мама, папа, они конфликтовали, они не принимали мнение другого, не принимали мнение супруга. То есть из-за этого была обида, вражда, ненависть, даже ТПС, тайное пожелание смерти, которое, ну вот, сильно было выражено. Почему? Потому что... Каждый человек, он э, должен иметь свое мнение, и он должен опираться на свое мнение. А я унаследовала на ДНК, вы знаете, что все, что мы говорим, мы говорим с позиции ментальной генетики. Я унаследовала на ДНК э, быть подавленной, и есть мнение мужа, с которым я не согласна, но я не могу донести свое мнение, свое желание к нему. И поэтому моя задача была узнать, почему я это не могу преодолеть сделать. Преодолеть это состояние. Да. Что за этим стоит? Страх или нежелание брать ответственность. У всех это по-разному. И я могу сказать, что когда я поняла, что задача понять, что его мнение правильное, но и мое мнение тоже правильное. И угу. вот это была та задача, которую я решала не один год, потому что было унаследовано, если он прав, то я не прав, если я не, не права, если я не права, значит автоматически надо доказать ему свою правоту, а если он не прав, он доказывал мне свою правоту, но практически это было не проживание, а каждый думал, как доказать, что я прав. И это было обидно, когда не получалось доказать, что я права. И вот мне надо было понять, да, цель нас соединила такая. У него он сильный, он лидер, и у него мама такая вот сильная. Вот, у меня папа такой, я с детства была лидером. И вот встретились два лидера, и каждый старался доказать друг другу, что он умнее, он там более прав и так далее. А зачем? Ну как зачем? Потому что человек не может быть не прав, он всегда прав. Но это твоя формула. Это не моя формула. Это формула, ты так созданы. Мы созданы. Я считаю, я послушал тебя и понял свою лучшую духовную задачу, то есть прийти от доминирования подчинения к разуму равноправия и именно любви в браке, то есть вот именно любовь в браке, которая невозможно, если есть доминирование, когда один подавляет другого или возвышается над другим, то это состояние, которое кончится и которое убивает любовь. И я вижу, что наша главная задача, что твоего рода, что моего, научиться любить в этой жизни. Как тебе такая идея? Ну, идеальная, очень хорошая идея, слава богу. Ну, да. Ну, твоё мнение правильное. Но это тоже правильно. Я, я решила да. неправильно. То есть это вот очень, очень важно это знать. Вот, угу. э, это я представила одну там из концепций. У меня расписано подробно, какая цель. Вот цель любых отношений есть цель. Угу. И тогда э, как можно обвинять, за что можно обвинять. Если вы знаете, что у вас есть эта цель, вот. И вы тогда понимаете, что этот человек, он рядом с вами для вашего прогресса. Наталья просит Купина показать книгу. Вот, вот эта книга. Это ты, ты знаешь, как-то мы ее показываем, Она получается... Нет, все хорошо. Да? Ее Видно? Видим, прекрасно. Ага. Вот. Она называется «Девик Тималай». Да. Ну и научиться, для меня важно преодолеть страх, не бояться мужа. А потом знать, почему я боялась, да, взять генетический фактор, почему я боялась высказывать. Да потому что я не хотела и не осознавала, и не брала всю ту ответственность. Хотела на него взвалить нечто, вот, а я больше буду с детьми и так дальше. И это была та монета, за которую практически я продавалась. Ну, а я вот еще такую цель вижу, вот именно... Вот нас Бог вот соединил для того, чтобы э, ты в нашей семье больше как духовный лидер, и это было вот именно как комплементарно, я более как материальный. И... Это то, Чтобы что все у нас объединить, да, объединить перемешать конца, и сделать. И сделать э, да, семью. я согласна, потому что я вообще вот для меня э, главной целью, да, это духовность, духовность, духовность для Геннадия. Вот материальное это то, что реально. Материальное, материальное. Да, материальное, материальное. Ну, было, Поэтому так. а это же едино, то есть абсолютно, это абсолютно едино. Поэтому нам надо было прийти к новому взгляду который э, дал возможность мне в большей степени принять некие материальные моменты, потому что нет, дух, дух проявляется через угу. разум, а разум проявляется через тело. То есть это все едино. Угу. А у меня был некий разрыв. Да. Ты помнишь, как я в Москве, помнишь, семинары угу. были по поводу денег? Я говорю, езжай, тебе деньги нужны, да. езжай, а я... Да. Там, И не смотрите, едино. если смотри, не понимать то, о чем мы сейчас говорим, там, то есть зачем это соединение, то возникает, например, ну, я пришел выпивший, например, крепко. Вот. Зачем мне это Дети надо? Дети могут посмотреть, сказать, мама, зачем ты живешь с этим человеком? Тебе надо от него уйти. Это обычные женщины говорят. Вот. Или там да. вот, он никакой, но если понимаешь вот эти вот задачи, которые стоят, и которые нас объединили, вот, тогда эти все мелкие конфликты, раздоры и прочее, они уходят, и обвинение вина, поиск недостатков, это все уходит на задний план. Угу. Это ну это и все. в том, что муж пьет, это же понятно, если взять функциональное целое, я думаю, вы в этом уже... Те, кто читает книги Тойчи, вы точно знаете, что именно у такой жены может быть пьющий муж. Только у такой жены может быть пьющий муж. А почему mm -hmm. он пьющий? Тут надо, конечно, уже yeah. разбираться. И у нас многие mm -hmm. женщины и разбираются в этом, и мужья перестают пить, и вообще даже им не хочется выпить. Хотя до этого они злоупотребляли, даже могли и наркотики употреблять. Вопросы есть, Наташа. Давай. Вот Катя Катерина задает вопрос. Если мама сама хотела уйти от мужа, но не ушла? Ну так и понятно, что она сама хотела. Это и она сама хотела. Ребенок обычно, как комплекс тойчер, он может только думать и хотеть, что хочет мама. Он может только транслировать чувства мамы. Вот, поэтому да мама хотела катерина как ребенок она через нее как через радио транслировались чувства мамы и желания которые она не реализовала подавила вот, поэтому это все это объясняет то есть, есть угу. наследственный да, выразитель угу. того что подавляла мама Она-то хотела но не делала значит она это все было у нее было это подавлено желание. Потом да. это через Катерину стало выходить. Да, и, ну и вот иногда так смотришь, ну почему я, почему вот эти, вот эта женщина терпит этого мужа там? Он там что-то делает, бесчинствует. Вот. Но есть некие скрытые мотивы, которые на, первом, на первый взгляд они невидимы. И когда мы начинаем видеть эти скрытые пружинки, которые соединяют, где... Ну, например, муж песчинствует орет, он выражает подавленную жену там, или еще какие-то вещи. Александр Певтисон написал, mm -hmm. теперь он понял, почему он у тебя обучается. Потому что он настроен был на духовное развитие, а ты нам потеряли. Поэтому ты с ним в комплементарном факторе. Да я вообще считаю, что этот гениальный человек, он прозябает в этой жизни, и его время пришло. Пришло. Просто надо не, не, не погадить так, так, что любовь пишет. А если человек один, то как связано с виной и какая задача? Но любовь не может быть одна, мы в прошлый раз говорили, что есть же семья первого типа, второго типа, третьего типа, поэтому у любови была семья первого типа, и определенно есть семья третьего типа, и в семье третьего типа проявляются все концепции, которые есть у любой семьи были у любой семьи первого типа. Поэтому оно никуда не девается. Дух жизни, он очень разумен. Дух жизни направляет нас каждую минуту туда, где мы можем решить то, что остается у нас загрязненным. То есть загрязненным в нашей ДНК, в нашем разуме. Да, и вот для любови больше я бы обратил внимание на шестой. Каждое мы ваше... уже до шестого дошли? Ну ты только что пятый обсуждала. Да, по поводу пользы опыта, да? Ну, э... Нет, пользы опыта – это как раз шестой пункт. Угу. То есть важно для любовь увидеть каждый опыт, который был в ее жизни, где она вступала в межличностные отношения, там, скажем, с мужчинами или там, какие еще моменты, с позиции пользы. И вот для нее вот, именно осознание пользы от мужчин – это является той духовной задачей, которую она должна ну, преодолеть и она должна этот вопрос разрешить. Uh -huh. вот. Причем в каждом, когда, когда оно кажется, что ну как, ну никак оно не состыковывается Как, он там не нагрубил, там, он там что-то сделал больно, он там еще какие-то вещи вот. Важно за каждым пунктом увидеть пользу вот. Ну и при этом Любовь же знает эти базовые принципы, которые мы изучаем на курсе прощения Но Об этом мы все uh -huh. Да, я читаю, вы пишите пожалуйста вопросы, а я читаю Вопрос, который вы написали, написала Леся. Как четко, как четко себя протестировать, осталось ли чувство вины к конкретному человеку? И если это дочь, то прощать нужно конкретно себя по отношению к маме. Но чтобы знать, есть ли чувство вины или нет, но ну, это очень просто. Если, во-первых, вы не обвиняете этого человека, и если уже чувство вины нету, у вас гармоничное, доверительное, спокойное отношение, где не возникает никакого конфликта. Или как-то вот неловкости какой-то. Раздражение, да, дискомфорта. Вот. Вы можете сказать, такого не бывает. Нет, такое бывает, когда абсолютно с, со своими там уже взрослыми детьми вы можете быть друзьями где вообще у вас не возникает потребность поучить. Вот одна женщина мне звонит, ее, ее сыну 40 лет, и она говорит, «Я же ему говорю, надо вот это сделать, а он злится на меня». То есть ну явно есть некое нарушение. То есть зачем 40-летнему учить? Как мы, как надо учить, когда-нибудь поперек к кровати ложить. Да? Но учить надо, пока ребенок с нами, вот до 16, 17, 20, пока он с нами живет. Дальше все, надо не уйти от этой горделивости, что вы лучше знаете. Надо довериться тому, что он лучше знает. Вот. И если у вас гармоничные, доверительные, спокойные, радостные, дружественные отношения, где нету эмоций раздражения, желания поучить и там еще чего-то, значит, вы точно решили вопрос со своими родителями. Вот вы как дочка, да, вы чувствуете правоту, вы испытываете благодарность, вы понимаете, зачем такие были нужны родители. Поэтому ваши дети, они отразят ваше это состояние. Если же есть хотя бы малейшее раздражение, непонимание и так дальше, то определенно есть это чувство вины, и, конечно, оно многопоколенное. Вот. Ну, я думаю, вот вкратце, вкратце так. Седьмой вопрос посмотрим. Давай. Мы говорим о седьмой пункт, который выделяет чемпион. Это прелюбодеяние или, как формулировал Джо, это зарязнение чистой белой массы жизни ложью или невежественными концепциями. То есть в чем ложь? Когда мы критикуем, когда мы постоянно недовольны человеком, когда мы фокусируемся на том, что плохо а не видим того, что хорошо, когда мы завидуем, когда мы руководствуемся отвержением, ложью, поиском недостатков, когда мы говорим, это человек жадный, это человек похотливый, это человек неспособный, это вообще, как там говорят, фрукт или овощи, или как там, ботан, ботан, вот, mm -hmm. еще какие-то вещи. Вот. Это те состояния, которые рано или поздно мы будем испытывать вину, потому что оно либо вернется к нам, либо мы лжец свидетельством о истинном положении вещей, где каждый человек совершенен. Если мы с этим, по сути, боремся, то мы должны испытывать вину. Мы э, идем не в ту, ту стену, не, не в ту сторону. Да, вот седьмой пункт, о котором сказали той, чем это прелюбодеяние. да, И это настолько широкая тема, потому что если взять чисто религиозный подход, Прилюбодействие это некая физическая измена в браке, это неверность. Но это совсем такое, знаете маленькая, маленькая часть того, что действительно есть прелюбодеяние. Мне нравится, как пишет Джоэл и э, чемпион, что прелюбодеяние нужно, для, для этого не нужно быть взрослым или женатым, чтобы совершить прелюбодеяние. Вот это настолько тема интереснейшая, моя любимая тема в понимании, она меня успокоила и дала понимание, что же такое прелюбодеяние, что есть чистая, красивая, совершеннейшая, интеллектуальная жизнь. И есть загрязнение в виде обмана, воровства, вранья, зависти, злости. И вот то, что у нас есть в сознании, почему вот многие приезжают в Украину говорят, ну, грязно, да, и в Киеве в частности говорят грязно. Вот э, любое загрязнение сознания, вот то, что я перечислила, это некая фирма, не э, некоторая форма воровства и обмана, и злости, и гнева и ненависти, это то загрязнение на ДНК, которое есть у людей. И поэтому то, что мы видим вокруг, в окружающей среде, это только показывает то, что у нас в разуме. И поэтому очень важно не загрязнять эту красивую, чистую, совершенную жизнь. Она такой создана, просто люди и своими концепциями, отношением к этой жизни, они ее загрязняют. Поэтому очень важно нам с вами, ну и это себе постоянно говорю, не загрязнять что-то означает. Мне очень нравится такой пример, который приводили, приводил Тойч, когда мы были на семинарах у него, что есть, представьте, есть такая белая масса, и вот каждая ложь, любая, каждая там, каждый импульс неконструктивный, это считайте, что в эту белую массу капает какую-то черную смолу. И вот та жизнь, которая вам дана, чистейшая, где там все возможно, где вы соответствуете ну, той истинной природе, да, где вы добрый, любящий, начинается вот эта отрава, в виде какой-то желчи, обиды, бесконечного обвинения, это каждая эта мысль, она загрязняет ваш разум. И вместо белоснежной такой массы, да, Многие любят белый цвет не случайно. Это именно красота жизни. А вы представьте, что вы на эту белую одежду каждую секунду э, в, из, э, ну, бросаете или чем-то заляпываете черный. Как в Арабских Эмиратах. Помнишь, там сколько оттенков да, белого? Да, оттенков белого, ну, молодцы, да. Там очень много. 30 оттенков. Да, и главное, да. они выбирают, они мне все одинаково, они выбирают да. из белого, белое. Да. Вот мы тогда с Геннадием да. просто были удивлены. Я бы хотела вот на эту тему добавить, Наташа, У -у -у. и вот именно как иллюстрация к этому пункту, чемпион чуть ниже приводит пример, почему женщина, вот как закон руководит женщиной, которая в браке, любить женатого мужчину, который вообще не дает никаких шансов, он говорит, я буду со своей женой. Да. И я никуда не сдвинулся. Не, ну некоторые врут, говорят, я уйду да. лет через 20, когда да. дети вырастут. Да, ну, кстати, были, были такие Вы, горячие да, стулья чемпионов, присутствовали. Да. Вот. Но есть это и в наших, наших консультативных сеансах. И сказать этой, этой женщине, ты прелюбодействуешь, ты вот неправильно делаешь, у тебя муж, развернись в его сторону. Это будет малоэффективно или вообще неэффективно. Вот, и чемпион показывает, он говорит, что важно увидеть, что есть генетическая причина. То есть была бабушка или мама, или даже говорит, там три поколения женщин до этой женщины, там, имя Юморджи, вот три поколения до этой женщины, они э, вступали в взаимосвязь с женатыми мужчинами. Вот. Или, например, была Бейди вступить в связь с женатым мужчиной. Это является причиной. То есть есть жесткая запись на ДНК. Именно эта жесткая запись руководит этой женщиной. Ну что, может эта женщина... И как, как, как ей выйти? Чемпион находит мотивацию, у нее дочь. И эта женщина никогда не захочет, чтобы эта дочь, которая была в таком, положении. Была в таком жалком состоянии. Была в таком положении. Это жалкое Алло, состояние. И даже если у вас еще сегодня нет дочери... Но она же может появиться, и она унаследует это отношение. И мы ответственны за тех, кого мы породили. Да, то есть практически родители очень много вкладывают в своих детей, но они передают им эстафетную палочку жить такой жизнью, в которой они жили. И в большей части mm -hmm. этот закон или паттерн, или образец поведения, он должен повториться. Да, но человек будет испытывать вино он не понимает, и он, он, он, не, пони... мама, да, он этот... не понимает, почему это происходит, он забивает себя камнями, и он не дает себе возможности вздохнуть, и не дает себе возможности развернуться. Так, Александр. Вот. Хорошо. Наталья Геннадий, в вас настраиваешься на гармонию, или появляется, появляется мир, мир в душе. Душе? Возникла социация, вы как настройщик очень сложного инструмента под названием «Человеческое сознание». Спасибо, Александр. Стараемся. Это наша такая профессия. Александр, это и а ваша тут... профессия. И вы можете быть таким настройщиком. Так, что нам тут пишут. Кто-то нам вверху, кто-то что-то писал. Там нет уже. Поднимемся вверх, вот это. Ты вниз опустился. Друзья, ну так вы не написали, что же вас соединило в браке? Это Панасенка. Да, это любовь, это, это Александр. Напишите, что какую же задачу. Зачем возле вас такой муж? И обвиняете ли вы его? Книгу уточнили. Угу. Вот. Это очень важный момент, потому что многие живут в состоянии обвинения и претензии, что что-то не додали, что муж что-то не додал, и чем больше муж дает, тем больше он это уже не додал. Тем больше получает. Да, то есть у меня это было такое убеждение, потому что было убеждение у моей мамы, и она постоянно обвиняла папу, я же это видела, а бабушка обвиняла дедушку. То есть эта песня пелась очень много лет. Иногда люди говорят, у меня мама, папа, дедушки, бабушки вообще не ссорились, ни разу не ссорились, за всю жизнь они, там, мы не видели ни одной ссоры. Вот. Но почему-то, например, ребенок ваш, уже там, внук или правнук этих бабушек или дедушек, он не собирается жениться, или девушка не собирается выходить замуж, или не собирается рожать детей, так а как же может быть, на яблоне, груши же расти не могут. Значит, вот это, то, что было скрыто, то, что там, мы тоже с Геннадием старались при детях не ругаться, надо спросить, интересно, наших детей, помнят они, что мы с тобой ругались или, не, или ну, нет? Ну, тебе будет сегодня такая возможность. Да, но я думаю, они скажут, нет, это все. Катерина пишет, мой муж, чтобы признать его при жизни, чтобы понять, что это лучший мужчина для меня. <связать> да, но... <связать> Признать. -пишись. Нет, но Катерина имела в виду, что всех, я так понимаю, катерина, что всех мужей признавали уже посмертно. Но это просто одна из... Э -э -э концепции э, славянской ментальности. При жизни не ценить, а после жизни плакать, ходить там на кладбище и говорить, какой хороший был и человек. И как сладко при этом. Да. И какая я при этом хорошая. <связывая> да, поэтому <связывая> Катерина точно, Катерина написала с юмором, да, точно надо его при жизни оценить, Катерина. Но это как бы стартовый момент, а дальше надо уже более подробно расписать, Оля. Оля, что я так, чтобы я садилась от жалости, я же хотела, чтобы жалел. Благодарю, что я жива и здорова. Ну, конечно, хотелось, чтобы жалел. Я думаю, что Оля и сама в этом виде спорта с, как, снималась, да? или играла. Но я думаю, тут другая задача. Задача более глубокая – это прийти к такой самодостаточности, где Оля... С любовью легко содержит себя мужа и ребенка. Вот это надо прийти к этому состоянию. Я думаю, это и есть та это задача. Для меня. Это да, вообще это легко. вообще не сложно. Ну что, друзья, я вижу, вы уже так вошли в азарт, что вот полчаса ждали, ждали. Теперь начинаете писать. Я думаю, что у меня отношение к концерту, получить принятие меня или признание. Ну, вообще-то, да, но мы же говорим о межличностных отношениях. Но я думаю, именно. Да, вот для Александра, я думаю, не просто признать, а совместить, да, два умных, достойных человека могут жить вместе. Так, я думаю, для Александра А я, задача бы, а я бы для Александра сначала маятник не в противоположную сторону. Я есть такой подарок, от которого отказаться невозможно. Вот, и ценность моя бесконечная. поэтому. я... Поэтому ну, просто моя жена, мои дети в восхищении передо мной, и я не просто счастлива от одного моего присутствия в их жизни. Да. Я обычно таким женщинам, которые так думают, что как-то они не дотягивают до какого-то стандарта, я говорю, вы даже не представляете, кто-то мечтает о вас. Именно такой, как вы есть. Ну и Виктория пишет, освободиться от чувства тяжести. Ну, вообще-то да, но я думаю, что у обоих, у Виктории, Александра, чувство тяжести выше крыши. Поэтому тут вы подобны. Вот. А очень хорошо бы узнать, в чем же вы не подобны. И в чем, ну, немножко э, другая, да, это есть же комплементарная и подобная. Ну и, и тя чувство подобным? тяжести в чем? Конкретно. Да То во есть, всем, Геннадий, там во всем чувство тяжести. Я думаю, именно связано с ответственностью. Взятие ну да, ну да, но самое главное да. это но ответственность, Так, Феокисто, что является следствием идеи Ну это продолжение, его, он отвечает. А, он проотвечает. Да. Вот, Наталья, ну что Я думаю, что нам пора заканчивать Я думаю, для Виктории тоже, я Виктория, что много меня повторяет А для Виктории важно прийти к высокой степени самодостаточности Развития самодостаточности и ответственности Где Виктория, как и я, слава Богу, уже сколько в 42, можно сказать Или 42, я наконец-то нашла свое предназначение И сейчас абсолютно счастлива Я думаю, что это то, что надо Виктории сделать, найти и э, кайфовать от жизни, и не смотреть, что там муж, он зарабатывает, не зарабатывает, это его задача тоже, найти предназначение и не зависеть друг от друга, то есть именно не зависеть в первую очередь финансово. Потому что вот эта финансовая зависимость она, конечно, отравляет жизнь, отравляет любовь и вообще это... ну, и Не позволяет, чтобы Саша обращался с ней как с ребенком. То есть вот именно ментальность вот. ребенка должна быть. Ну и мотивация, конечно, очень большая для меня и я думаю, Виктория, она очень такая любящая мама. Поэтому, как и для меня, мотивация – это мои дети. Чтобы мои дети не повторили мою некую форму э, такой финансовой инвалидности или зависимости, которая была 20 слабости, лет назад. да детскости. Да, точно, детскости. Ты мне всегда как ребенка воспринимала. Да, ну, как там, в детском саду. И в там, в и саду. там, там Саша, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Правильно он ее любит. Правильно, тю-тю-тю. <свят> <свят> <свят> так не надо. Ну а я как же об любимый, этом говорил. Да, да, да. Ну ладно. Так, ну что, друзья, мы будем завершать. Кстати, когда я была чуть-чуть, чуть-чуть, я говорила, вот у меня так было такие времена, ты такая да, была, я себя чувствовала. Такая была чуть-чуть, да. Ну ну ну ну ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, пальчиком помахал ну, и тут все уже ходят. Да. А теперь как это тут? А теперь Право уже волоса. чуть ли не наоборот. Не, наоборот нет, конечно. Ну хорошо. Ну что, друзья, мы будем завершать. Пишите свои вопросы, я обязательно вам отвечу там уже после эфира. Вот. И я думаю, мы сами успешно завершили эту тему. Мы очень так скромненько представили при Обычно мы говорим о четырех Не, ну, уже видах играх. Надо завершить да. уже, да, конечно. Да. Ну что, ну, и друзья? пишите, какую тему эфира вы хотите. И я думаю, что вы уже во многом освободились от чувства вины, потому что обвинять некого. Кстати, и себя не обвиняйте. Да. Вы правы. До свидания, друзья. Да, до свидания. Да.